Уважаемые коллеги, для меня большая честь выступить с этим приветствием перед участниками вашего ангелоклуба. Признаюсь, в моей профессиональной и личной жизни ваш город занимает особое место. И это не пустые слова. Я думаю, вы в этом убедитесь. Да, случилось так что волей судьбы и каким-то предначертанием сверху мы оказались первыми, кто выполнил впервые в мире у человека стенд-графтинг, аорты и крупных сосудов. Этому предшествовала большая экспериментальная работа. Принципиальным моментом в Решение этой проблемы было создание самофиксирующегося синтетического протеза. Его до нас не было. Ключевой проблемой в разработке метода стендграфтинг, или как мы его называли дистанционным эндопротезированием, является самофиксирующийся синтетический протез. Его разработка и определяла успех и благодаря тому, что нам впервые в мире удалось создать, разработать, изучить реальный для клинического применения самофиксирующий эндопротез, был достигнут этот успех. Для обеспечения свойств самофиксации синтетического протеза была изобретена, изучена, изготовлена. Зе-образная цилиндрическая пружина, которая придавала протезу свойства самофиксации. Эта пружина оказалась оптимальным вариантом конструкции для создания поколений синтетических самофиксирующихся протезов, которые применяются в мире. Она в мире называется стентом Турка, хотя наша авторская на 6 месяцев зарегистрирована раньше, чем патент Турка. Ну, такова реальность. На протяжении работы над этой проблемой мы использовали отечественные, только отечественные изделия, то есть в наших разработках и в наших системах не было ни грамма, ни миллиметра импортных изделий. Все было отечественное, это был разработка в тот период Советского Союза. Да, мы использовали достижения предприятий многих городов, и в первую очередь – Ленинграда, Москвы, Свердловска, Горького. В Ленинграде мы имели синтетический протез объединения «Север-Плоткин». Предприятие Пласт «Пластполимер». Все магистрали для доставочной системы были изготовлены на этом предприятии. И я хочу подчеркнуть, что благодаря тому периоду, морали того периода, взаимоотношений того периода, все это делалось практически бесплатно. По договоренностям, из-за желания помочь медицине. Мы заказывали на пластполимеры нужные диаметры, нужные толщины, трубок, и получали эти изделия. Так было, мы использовали горковские может быть, примитивные проводники и так далее. Из других это. Нами был создан специальный баллонный катетер дозируемым диаметром для усадки эндопротеза. Тогда пластиковых баллонов не было. Поэтому наше взаимодействие с Ленинградом на том этапе было очень важным. И благодаря этому мы впервые в мире, не только выполнили принципиально в мае 85 -го года года «Стендграфтикун человека», мы впервые в мире на пять лет раньше зарубежных авторов выполнили чрезбедренное эндопротезирование грудной аорты. В 89-м году мы на два года раньше, чем пароди, выполнили эндопротезирование брюшной аорты бифуркационным самофиксирующимся синтетическим протезом из двух бедренных доступов. Да, имело место осложнение и в последующем пришлось дополнить ситуацию открытой операции, но факт остается фактом. Это было на два года раньше, чем пароди. В 1991 году мы впервые в мире выполнили на 7 лет раньше зарубежных авторов гибридную операцию при аневризме дуги аорты перемещением ветвей дуги в бракецефальный ствол и использованием стернального и бедренного доступа через восходящую аорту и бедренную артерию. В 1993 году мы впервые в мире использовали метод при ургентной ситуации у больного с массивным легочным кровотечением при аортобронхиальной фистуле. По мнению Криадо в 90-е годы мы имели наибольший опыт в мире по применению этого метода. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это наша советская разработка от начала и до конца. И благодаря тому интеллектуальному и техническому потенциалу Советского Союза она оказалась абсолютно реальной, без применения импортных изделий. Вторым пометом связываешь меня с вашим городом, это является сотрудничество с доктором Светликовым. И это тоже не общая фраза. Когда Криадор опубликовал свою работу о 20-й годовщине применения стендграфти отталкиваясь от даты, когда его впервые применил в пароди, Единственный автор из наших отечественных специалистов, которые возмутились этим, зная, что нами этот метод был применен на 6 лет раньше, был как раз Алексей Владимирович Светликов. Он сумел пробиться в самый известный международный журнал Journal of Ascular с публикации об нашем приоритете. Поэтому сотрудничество с ним имеет принципиальное значение. Ваше заседание посвящено эндопротезированию аневризмы брюшной аорты. Да, аневризма брюшной аорты, как говорят политики, оказалась самой оптимальной площадкой для совершенствования метода и эта проблема приобретает все более широкое освещение и углубленное изучение аневризмы брюшной аорты как вид патологии и я думаю доклад Алексея Владимировича является свидетельством к этому и это та Проблема, на которой мы нашли общее наше понимание. Прошло 30 лет от начала применения метода Стендграфт. Оценивая пройденный этап, результат изучения накопленного опыта, можно сказать, что данный метод в настоящее время не исчерпал свои возможности он продолжает оставаться быть в развитии. И есть проблемы, которые до настоящего времени не получили еще оптимального решения. В частности, эндопротезирование вествистых сегментов аорты, я имею в виду торгобдоминальный отдел и другой аорты. Они еще ждут прорывного оптимального решения, несмотря на изобретение ветвистых, финистрирующих, э, чимни, протезов и так далее. Поэтому нельзя считать, что метод себя исчерпал. Я хотел бы подчеркнуть, что я еще раз вернусь к тому, что этот метод наш, отечественный. И мы обязаны исторически обязаны, Россия как наследница Советского Союза обязана иметь свою отечественную систему, свои эндопротезы, свои баллоны, свои системы. Должна иметь мощный центр эндоваскулярных технологий. Этот э, метод как никакой объединил усилия и интеллектуальные возможности врачебной и инженерной мысли. И благодаря этому изменилась схема лечения многих заболеваний аорты. Стало возможным лечение тех больных, которые ранее были обречены на смерть. Более того, прогресс этого метода позволил создать предпосылки для дистанционного протезирования через бедренного, через подключичное протезирование клапанов сердца, которые сейчас получают свое бурное развитие. Поэтому этот метод как э, ветвь начавшаяся от сосудистой хирургии, созданная трудом сосудистых хирургов, находится тоже в периоде своего полноценного развития и требует э, дальнейшего усилий по его совершенствованию. И очень обидно, что наши отечественные, я имею в виду российские, оказываются техническими исполнителями и чаще использование изделий зарубежных фирм. И мы не только удорожаем этот метод, делаем его менее доступным для наших больных, мы не только кормим зарубежные фирмы, но мы оказываемся на обочине развития этого метода, потому что сама разработка, применение собственных изделий, оно требует соучастия в интеллектуальной части этой работы, а не только быть техническим исполнителем. Поэтому я призываю, что и неоднократно высказывал, где только можно, что нужно создать российскую конкурентоспособную систему для стендграфта. И последнее, что меня еще связывает с вашим городом. Это моя личная жизнь. Это выполненные мне две сложнейшие операции, спасшие мне жизнь, и благодаря чему я и способен приветствовать вас. И это благодаря контактам, сотрудничеству с доктором Светликовым и коллективу 122-й больницы города Ленинграда. Поэтому я рад представившейся возможности еще раз сказать большое спасибо этому коллективу и лично главному врачу этой больницы, профессору Накатису, за все, что они для меня сделали. Спасибо за внимание.